Есть уровни некоторые есть некоторые мужские роли. Вот. Условно говоря, понятное дело, что это некоторый мой взгляд, это не какая-то там истинная последняя инстанция. Есть роли, которые созидательные, их называют архетипы, есть роли, которые разрушительные, их называют стереотипы. Вот некоторая часть из этих ролей. Значит, на уровне тела или материи мужской архетип – это хозяин, то есть тот, кто умеет распоряжаться, руководить материей Тот, кто умеет эту материю приумножать. На уровне стереотипа – это мальчик, то есть тот, кто боится материи. Вот. А если более точно, боится матери. То есть невозможно быть хозяином, если внутри с мамой не прорулены отношения. Потому что любой материальный мир – это и есть, собственно говоря, женская энергия. Все, что происходит на Земле, Земля – это женщина, как планета. И если с мамой вы отношения свои не прорулили, вы будете бояться там распоряжаться, руководить, направлять, созидать, разрушать. То есть вот с материей вы играться не сможете, взаимодействовать. Бытия боятся, а вдруг что-то произойдет, а вдруг не получится, а вдруг меня за это наругают. Вот это вот и есть те страхи, которые блокируют вот, взаимодействие с материей. Вот. Хозяин не боится, он понимает, что я взялся, я сделал, если не получилось, я переделал. Если не получилось переделать, учусь у того, кто умеет переделать. Все. То есть адекватный подход. Взрослый. На уровне ощущений, то есть там второй центр, мужчина – это целитель. То есть, это тот, кто может э, э, адекватно управлять своим здоровьем. То есть, что-то заболело, он не перекладывает ответственности на, скажем так, врачей. Вот он вначале прислушивается к своим ощущениям и спрашивает, а что тело хочет сейчас? Попить, поспать, поесть, чего поесть? Вот. Есть люди, которые в этом достигают мастерства и становятся целителями реальными. То есть вот, к ним приходишь, и вот человек по своим ощущениям как бы, может там, определить, что где болит, и назначить как бы, рекомендации. То есть это вот, врач от бога, скажем так. Вот. И есть даже те, кто и образования медицинского не имеют, но вот, могут такими способностями обладать. Вот. Нам нужно для а, адекватной жизни хотя бы вот, уметь прислушиваться к своим ощущениям. Вот. Если где-то есть напряжение, к этому напряжению направлять внимание, спрашивать, что там за этим стоит, что там расслабиться хочется, может быть, позу поменять, может быть, поесть, может быть, какую-то мысль отпустить. Вот. Ну и я написал, как бы, алкоголик, наркоман и прочее, это те люди, которые к своим ощущениям вообще не прислушиваются, а пытаются их заглушить наоборот. То есть тело сообщает, а человек, вместо того, чтобы э, этим ощущениям довериться и как-то вот последовать за ними, он их заглушает различными веществами наркотическими. То есть, вот это как бы такой стереотип разрушительный. На уровне чувств. Вот есть возлюбленные, так называемые, то есть, он владеет чувствами, понимает свои чувства. На внутренние женщины мы там разбирали основные чувства, на что они влияют, да? не соблазнитель. Вот. вот этот человек, которого чувства поглощают. То есть он не управляет чувствами, чувства управляют им. И э, в чем здесь минус? В том, что э, рано или поздно любая страсть приводит к истощению и пустошению мужчины. Воин и трудоголик. Вот. Воин – это архетип, трудоголик – стереотип. Чем отличается воин от э, скажем так, трудоголика, тем, что воин работает не ради работы, а работа для него. У него есть цели, которые работа реализует. У них отношение с работой, что он главный, работа для него. Она реализует его какие-то цели, амбиции, позволяет его качество реализовать. А трудоголик для работы, он как расходный материал, он как батарейка. Вот. И трудоголик рано или поздно выгорает. То есть тот человек, который работает, живет для работы, рано или поздно работа его победит и съест. И как бы выкинет его как там, не знаю, офисный плантон, как расходный материал. Вот. И важно это понимать, то что если вы какую-то работу делаете, что это работа для ваших целей. Она вам помогает дать какие-то, получить какие-то ресурсы. На уровне опыта можно разделить мужчину на учителя и вечного студента. В чем отличие? В том, что учитель это тот, кто может свой опыт передать. Потому что он как бы может этот опыт про интерпретировать, проанализировать, передать и как бы размножить. Вот я сделала так, попробуй ты так тоже. Вот причина, вот следствие. А Вечный студент – это тот, кто постоянно учится, но для него это все теория, а не опыт. Он не применяет эту теорию в жизни. И вот есть такие вечные студенты, которые там, э, ходят по различным курсам, читают там кучу книжек, они все знают, но в жизни ничего применить это не могут. Вот. В основе, конечно же, вот это студенчество лежит тоже страх. Страх попробовать, страх ошибиться, страх взять ответственность. Страх эту теорию проверить, а вдруг она не получится. Вдруг она, например, для кого-то работает, а для кого-то не работает. Что еще? Какой еще есть образ? Ну вот мудрец, да, как мужской образ и фанатик, вот в чем отличие? В том, что за мудрецом всегда стоит четкая вера и уверенность э -э в той концепции, которую или там, в той концепции философии, в том мировоззрении, которое он дает. Потому что оно рабочее, в каких-то контекстах оно рабочее, и у мудреца есть опыт, есть проверка этой рабочей концепции, что она вот, ну, как-то влияет. Фанатик отличается от мудреца тем, что он сам не уверен в том, что он транслирует, и поэтому он хочет во что бы то ни стало кого-то убедить в этом. Чтобы подтвердить. Под, чтобы подтвердить, ну как вот, как, фан, как фанатик э, э, самоутверждается. Вот. Он сам не очень в это верит. Он убедил одного, второго, третьего. И уже ну, как бы вроде работает, да. Вот. Так и создаются всякие такие, скажем так, деструктивные секты, где э, чел сам в чем-то не уверен, и у него есть идея и фиг, что нужно вот, собрать тысячу человек, которые будут в это верить. Вот. Это дает ему уверенность. То есть фанатик он для себя, мудрец он для других, для пользы какой-то. За мудрецом стоит сила, за фанатиком стоит неуверенность. Ну и последнее, да, то есть вот выше, скажем так, высший архетип мужчины, отец гуру, маг святой. Ну, то есть это чуть-чуть разные качества, но здесь какая фишка? В том, что за человеком стоит уже какая-то большая сила. То есть это проводник чего-то высшего. Ну, скорее всего, божества какого-то. Отец, гуру, отец гуру, маг, святой. Маг? Маг, а, святой. А, да. да, ну, разные, то есть это синонимы, да, чтобы вы понимали. Что, святым можно стать только в какой-то традиции, потому что просто так нельзя сказать, я святой. Ну, то есть должны канонизировать какой-то традиции. Да. Маг – это тот, кто э, достиг контакта с Богом не через эгрегор, а через свой опыт, то есть заслужил через свои усилия. Да? Гуру вот в восточных традициях называют магов-гуру, скажем так. Вот. Отец – это, ну, здесь понимается бог-отец, то есть кто, тот, кто может на себя взять ответственность, повести за собой людей, то есть провести за собой. Вот. Что ну, есть контакт с высшим, скажем так. Вот. Ну и как антипод – это супергерой, который, э, ну скажем так, думает, что вот он как бы крутой. Ну, одно дело быть, другое дело казаться. Вот. И всегда, например, стоит там за святым э, какая-то идея, которая улучшает жизнь планеты и людей. То есть это какие-то изменения планетарного масштаба. Вот. За супергероями стоит только эгоизм.